всем привет компания на газу закончили очередной монтаж ГБО на паз vector next 2019 год выпуска дизель таких автобусов будет 5 штук покажем что у нас получилось света мало вот заправочное устройство стало редуктор закреплен жестко на раме фильтр тонкой очистки ультра 360 форсунки баракуда и термопара сейчас спустимся вниз покажем баллоны баллоны встали снизу вот один баллон закреплен жестко на века мультиклапан класс европа ой мультиклапан вентиль с электроклапаном максимально безопасный и второй баллон стал также с электроклапаном сейчас поедем на заправку заправляемся и Едем кататься, настраивать во всех режимах. В режиме холостого хода машина будет работать чисто на дизеле. А дальше будем максимально пытаться заместить дизель метаном. Максимально до 50%. Электроника Алекс Дизель. И вот парк из пяти автобусов будет на дорогах. Также мы регистрируем документ, документы для ГИБДД. Выдаем, выдаем скидочные карты или бонусы от Газпрома. Если есть вопросы, пишите под видео. Постараемся всем ответить. Компания на газу.ру. Всем пока.